здравствуйте дорогие мои друзья сейчас раннее пасмурное утро и хотел рассказать вам самый простой элементарный способ доступный каждому способ очистки каких-то предметов вещей от негативной энергии потому что много много люди ко мне обращаются различными проблемами которые достаются из прошлого от родственников от друзей мы получаем какие-то подарки предметы и иногда чувствуем какой-то негатив от них как будто они приносят приходит вот этот подарок и они приносят в нашу жизнь что-то такое куда-то начинает уходить удача здоровье и наша душа то не обманывает мы часто понимаем, что вот почему-то нам что-то, у нас появился какой-то предмет дома. И, и что-то стало не так. Вот есть такое чувство, что что-то какая-то появилась, такая червоточена. И часто это чувство не обманывает. Потому что ну, мир наш, наш токсичен. И множество обстоятельств. Зависть какая-то, злость непонимание попытка навязать свое видение мира кому-то и часто эта энергия ну мы общаемся с людьми переносится нам вот получаем какой-то предмет ювелирные украшения вещь статуэтку все что угодно ну, идеально, конечно, подарков не принимать. Я стараюсь не принимать никаких подарков не потому, что я чего-то боюсь. Это просто, ну, как бы принцип такой. Мне Вселенная дает то, что мне нужно, и так. А какие-то подарки, ну, в чем-то это такая связь, она бывает... Ну, притягивает притягивает и не дает свободы поэтому как-то но ну, это невозможно в обычном мире понимаете естественно мы живем ну, дарим друг другу какие-то вещи безделушки это естественно поэтому не стоит от этого отказываться потому что там кто-то мне сказал что, что нельзя подарки принимать особенно женщины обожают какие-то подарочки ну вот если вы чувствуете что что-то не так что-то с этой вещью не так ну а Куда-то убрать ее, выбросить, ну, тоже нелепо. Ну, что-то сумасшедшее, что ли, такое. Но чувствую, что что-то в этом не то. Либо люди стараются передарить это, либо как-то убрать в дальний чулан, но не выбрасывать. Ну, хорошо. Передаривание не даст эффекта. Вы как бы все равно, эта вещь будет через вас уже идти. То есть в, этот, в эту цепочку, даже негативную, если это вытягивает вашу энергию, Включается еще один человек, и эта вещь, она уходит из вашего внимания, но продолжает на вас влиять. Вот это самый плохой вариант передарить, потому что уже ее, ну, как бы, вот эту негативную радиацию убрать, когда вещь не у вас, тяжелее. Ну, сейчас я о простом способе, как простому человеку вот эту вещь обезопасить, так сказать, снять с нее... Негатив. Чтобы она была просто просто вещью. Итак, дорогие мои друзья, способов много, но я даю такой простяковский. Если есть у вас дома крупная соль, обычная, вот первый помол, такая она не совсем мелкая и не крупная, то есть кристаллики такие. Берете ее немножко как бы на сковородочке. Просто сухую сухую сковородку. Немножко пропа прокаливаете вот эту соль. Даете ей чуть-чуть остыть. Можно собрать в мешочек. В какой-то там холщевый, Лучше ну, тканный материал. Взять в две ладони. Как бы взять, может быть, сосредоточиться своим сознанием. Сесть, вот держать в двух ладонях. Как бы дышать свое намерение мыслями в голове. Ну, намерение глубже, чем мысль. Но ну, вы просто мыслью, желание свое. Хочу, чтобы эта соль впитала весь негатив. Несколько раз. Ничего. Даже если вы не очень сильны, намерение все равно отложится. Кристаллы хорошо впитывают намерение. И вот этот предмет. Если он маленький, проще простого вы вот в какую-то, может быть, чашку, в какую-нибудь миску... Кладете этот предмет на соль, либо прямо в соль его опускаете. Ну, соль сухая, не то чтобы она должна. Держите ее какое-то время, ну, порядка суток. Потом эту предмет просто берете, он уже чистый. А соль нужно обязательно растворить полностью и вылить в проточную воду. Если у вас центральная канализация, ну водопровод то вылить ее как следует вот вылить и пролить чтобы она ушла полностью если вы у вас там в частном доме септик к примеру то есть куда вода стекает то туда лучше не сливать потому что там она достаточно долго хранится этот негатив уйдет опять же в вашу землю поэтому нужно куда-то ручей проточная проточная вода туда это слить чтобы это ушло вот предмет можно сказать обеззаражен и вы можете им пользоваться если это к примеру что то что-то такое крупное там, тумбочка диван то крупной надо просто больше соли не то что надо посыпать ее солью потому что потом вы ее соль всю не, не соберете тогда сделать если крупная вещь к примеру автомобиль тогда сделать ну много таких мешочков и Положить их в мешочках, в рот, так сказать, в разных местах вот этого предмета, там, на мебели, на это там, разложить, потом тоже все зарядить намерением. Собрать, растворить и вылить. То, тот же эффект, просто ну, несколько сложнее, несколько больше соли. Соль используйте обычную, простую вот из магазина первый помол. Не надо какую-то соль для ван, еще что-то, много, много химии. Обычную соль, кристаллы которые должны впитать негатив. Простая методика, простая, но эффективная. И сделать ее может ну, любой человек. Поэтому, друзья мои, сами понимаете, мистика в нашей жизни присутствует. И просто я очень часто сталкиваюсь часто, что люди достаточно сильно страдают и чувствуют, от чего они страдают. Но вот сделать такую простую вещь вроде кажется ну ерунда ну кажется какая-то шизофрения соль какая-то очищать предметы какой-то негатив порча да друзья мои вот так бывает и вроде бы простое действие которое ну отнимет у вас ну 10 минут вашего времени поможет вам как-то чище спокойнее взглянуть на жизнь и и удача будет побольше и Методик, методик много таких, поэтому вижу, что люди страдают, поэтому буду вам рассказывать. Конечно, лучше заниматься, чтобы была чувствительность, чтобы вы сразу поняли, могли протестировать эту вещь сразу понять. Вот, например, вам что-то дают, вы это протестируете там ладонью, либо можно глазами, то есть чувствовать. Но это надо немножко чувствование развивать. хорошо, но ну, а об этом позже. А пока все, друзья мои, сегодня хорошо практиковал ночью и вот сейчас утром поэтому много много идей возможно удастся несколько хороших видео выпустить без всякой политики надоела политика правда вот эта чернота прям накрывает поэтому сегодня надо было как-то очиститься поэтому сегодня целый день посвящу хотя нет не удастся у меня сегодня да, четыре человека нужно с ними говорить, а это восемь часов, не меньше. Все, друзья мои, пока.